Да, пожалуйста, молодой человек. Или... Вопрос. А если, так называемые, злые близнецы могут превращать нормальные приороны в инфекционные, то почему не могут они наоборот? Вообще? Ну, дело в том, что вот этот процесс самого превращения, это... Говорят, что она происходит, потому что вот эти инфекционные прионы, они являются как бы катализаторами реакции, и э, вот эта вот альфа-структура белка переходит в бета-структуру. Я так понимаю, что это уже необратимый процесс, и реакция может идти только в одну сторону, а назад нет. Есть шанс, что можно этим даже не заразиться. То есть прионы там где-то потеряются по пути к мозгу или не будут действовать. То есть есть шанс, что... Можно эту болезнь не подцепить, если съесть этот прион. Но все-таки потом до проявления симптомов может пройти очень много времени, смотря какой вид. Вот если говорить конкретно о человеке, то это может год, два, 3, 5, 10. То есть может очень долго это развиваться. Если говорить о более мелких видах животных, то это гораздо быстрее. Допустим, вот у овец в оно развивается от года до четырех где-то. Вот так вот. Насколько я понял, у каждого из видов свои привозы, да? да? нормальные прионы свои, ага. И инфекционные И... тоже. Ну, это, по сути, разные структуры? Мы их объединили по какому-то принципу, Ну, какому они очень похожи, у них аминокислотный состав похож, но они могут отличаться друг от друга, вот эти видовые. То есть у них там, ну, аминокислотный состав может быть немного разный, это же белки все таки но они очень похожи по своим функциям и самой структуре, в основном они гомологичны. Вот там да. давно тянет руку молодой человек. Я, насколько понял с лекцией, то есть, по сути дела, сами прионы, они, ну, они же белки, они не, не активны, они не как вирусы, они не как бактерии. По сути дела, это ведь несовершенство нашего белкового аппарата, то есть, грубо говоря, это структуры, которые так или иначе приносят ему вред, просто потому что он, ну, как бы, вот, не рассчитан на такие вот какие-то особенности, да? я, я, я, я, я. правильно понимаю? Mm, ну да. Вроде бы, да. Но организм, иммунная система с этим не борется, из-за этого большая проблема возникает. Да, потому бенки, что его нарушают, да, этот процесс. да, он ä, принимает да. вот эти вот инфекционные. Его тоже нарушает, так, да, дело в том, что вот эти вот инфекционные белки они очень похожи на нормальные, поэтому иммунная система их принимает за нормальные, будто бы все как и должно быть, все в порядке. Она не принимает их за что-то чужеродное. Ну. А, значит, в природе получается тоже вот, король не сейчас, потому что коровы друг, друг друга не кушают. Нет, а, они друг друга не кушают, но возможно генетическая вот передача от матери ребенку этих приемных заболеваний. Но вообще, нет, это если волк может быть мозг съест, он может теоретически заразиться, так как. У них тоже есть нормальные прионы, у волков, и они могут заразиться в кубчасти ментцев Почему такая распространенность в развитых странах и такая нераспространенность в лакопе? Я думаю, потому что… Я думаю, у нас просто диагностика не так развита. Кто-то умер, но там умер, молодец. Просто тут явно прослеживается инфляция. Смотрите, США, Арабские эмираты, Япония, самые богатые страны в мире. Да, вот. Там, где лучше всего развита диагностика, медицина, скорее всего, там просто статистика ведется. Я думаю, это карта это карта, это, это карта диагностики. Ну, я хотела вас порадовать, что у нас так все хорошо. Почему мы не выделили в отдельное царство? Они же вроде тоже размножаются, тоже распространяются. Но они не считаются живыми. Они не считаются живыми, потому что у них даже нет генетического материала. То есть это даже нельзя назвать размножением в привычном смысле слова. Да? Обычные превратились в ну, что должно быть катализатором, потому что Да, во-первых, это во-вторых, вот генетический способ передачи там был. И я говорила, что в результате того, что в генетическом коде происходят какие-то изменения, что-то меняется. То есть это может быть вот как ну, генетическое заболевание. Какие-то нечаянные изменения внеслись в хромосомы. В 20-й хромосоме, по-моему, там есть ген, который несет информацию о синтезе нормального прионного белка. И вот там что-то изменилось, он начал вырабатываться плохой белок, возможно, там кого-то он заразил или передался по наследству, и как-то. Оттуда Если пошло. Ну, а у нас такая ошибка, то она, я не думаю, она не распространилась до этих масштабов. Это получается, ну, не у одного экземпляра был такой сбой. Ну, это еще происходило из-за человека во многом, потому что если бы вот тогда те овечки просто заболели и умерли и ничего с ними не делали, было бы еще ничего. Возможно, оно бы так и не приобрело такие масштабы. А поскольку их добрые люди переделали на мясокостную муку, скормили 180 тысячам коровам, и они все умерли. Скорее всего, человеку там тоже виноват. Нет, они неустойчивые, они легко растворимы, они э, распадаются, но ну, они сами по себе не накапливаются в, в мозгу в принципе, потому что они э, сами распадаются через какое-то время. Они поддаются действию э, ферментов протеаз, которые расщепляют белки. Ну и вообще стандартным способом стерилизации более низким температурам они поддаются и, и дезактивируются. Да. Еще такой вопрос. А, а, то есть все прионы правоспиральные или бывают прионы лево Все прионы бета или бывают прионы альфа? Ну нормальные прионы с альфа-структурой, а инфекционные прионы с бета-структурой. Но опять-таки... То есть, грубо говоря, это проблема в том, что бета-структура каким-то образом ломает механизм ну, работу в психотипелковых процессах, правильно? Она меняет... Она меняет работу нейронов, мешает работе нервных клеток. Они, вот эти вот э, прионы с бета-структурой, они способны объединяться с друг с другом и не распадаются. Если нормальные прионы, они там где-то скопятся, то они распадутся за 6 часов без проблем. А, а вот эти, они очень устойчивы, из-за этого они оседают на поверхности нервных клеток и мешают им нормально работать, как всегда.